Когда вы мечтаете о ландшафтном дизайне, то в основном задумываетесь о том, как будете себя чувствовать внутри будущего сада в самом ландшафте. И редко задумываетесь, что находясь в доме, вы также частично взаимодействуете с экстерьером. Вопрос только в том, осознанно вы это делаете или нет. Наша компания предлагает осознанный подход к проектированию пейзажных ракурсов из основных мест вашего дома. Мы предлагаем взаимодействовать со своим садом, будучи погруженным в него или же наблюдая из окон своего дома. И сегодня я расскажу историю одного сада, начало которой идет от этого окна. Так как здесь находится одно из основных мест, где собственник проводит большое количество времени, а именно готовит и смотрит в это окно. Мы создали для него живую картину, которая увлекает его внимание и наполняет приятными эмоциями. Это небольшой сад японской стилистики. Центром композиции является водоем с карпами Кои. Водоем разработан по авторской технологии с проработкой подводного пейзажа. Вокруг озера создана система дренажа для того, чтобы вода с участка не попадала в озеро и не загрязняла его. Вода стремится от водопада по ручью водоем. Водопад сделан из нескольких натуральных камней и все системы очистки и инженерии спрятаны в теле водоема и водопада. Для создания объемного пространства была разработана геопластика с формированием холмов. Мы не просто насыпали и утрамбовали землю. Холмы были дополнительно укреплены геоматериалами по специальной технологии, что позволяет удерживать форму на долгие годы. Такой холм не рассыпется и не потеряет форму после нескольких дождей. Поверхность холмов обсаживается седумами. Создается очень красивый плотный ковер почвопокровных растений. Бонусом является то, что такие растения не нуждаются в покосе, что значительно упрощает уход за будущим садом. Самое ценное в этом саду, это пожалуй его естественность, хотя за ней стоит очень детальная и плотная проработка. Чтобы все в саду выглядело натурально, была проведена огромная работа, начиная с проектирования и заканчивая реализацией, а также 20 лет опыта, на протяжении которых мы экспериментировали с вариантами декора и конструктива чаши, очистки и падения воды, все для того, чтобы это не выглядело искусственно, а было максимально натурально. А теперь давайте конкретно и по цифрам. Итак, начнем с проектирования. Минимальный объем, с которым начинаем работать составляет 10 соток. Проект на участке 10 соток будет стоить 2000 долларов. Участки свыше 20 соток стоят 150 долларов за сотку. Это я говорю о проектировании. Примеры концепции и точный состав проекта можно посмотреть на нашем сайте konstantinyudin.com. Ссылка на наш сайт будет в описании к этому видео. А теперь давайте поговорим о реализации. Итак, стоимость реализации водоема японской стилистики размером от 100 квадратов составит 400 долларов метр квадратный по глади воды. Что касается формирования холмов с укреплением, то стоимость такой геопластики составит 150 долларов квадратный метр поверхности. А миссия нашей компании была и остается в как можно большем создании красивых и пейзажных мест в этом мире. Давайте же сделаем это вместе. С вами была я, Валерия Иванюк, директор студии ландшафтного дизайна Кости Юдина, и я жду вашего звонка.